Допустим, какая-то проблема да, в кишечнике, ну, образовалось давление, скажем так, да, что-то не выходит, что нужно выйти и ужасно болит живот, есть такие ситуации, да, то мы просто берем и фактически вот так вот такими движениями массируем вот так вот нашу ступню. Наиболее быстрый эффект, именно если у вас есть, допустим, воздух. Да? Копился воздух, может выйти большое давление. Так, да. вот. Я надеюсь, вам видео поможет избежать различных каких-то... Вещей, проблем и так далее. А. Вот.